Uh -huh. Так, чуть-чуть кофе вперед большой шаг получается угу. делаешь большой шаг а у тебя сразу коленки подгинаются ага.